Добрый день! Хотите узнать, как получать целевой теплый трафик в ваши проекты? Как решить основную задачу привлечения рефералов в ваши проекты, набора ваших подписных баз, продвижения вас в сети? Если да, смотрите данное видео до конца. Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube для меня youtube это любимая работа и конечно замечательный инструмент в плане получения целевого теплого трафика но сейчас я использую по максимуму все возможные источники трафика мне это очень нравится этим я помогаю себе и тем людям которых я продвигаю в интернете. Рассматриваю различные проекты, тестирую их, проверяю. И вот сейчас я вас хочу познакомить с замечательным российским проектом, который мне очень нравится. Это проект, который называется Diamond Profit Center. Вот мы сейчас находимся на главной страничке этого проекта. Значит, чем меня привлек этот проект? Первое. Проект молодой и очень динамично развивающийся, то есть вот проекты чуть больше месяца, но вот что у них было месяц назад и то, что сейчас, это просто небо и земля. Плюс в этом проекте есть возможность общаться с отцами-основателями, то есть задавать им вопросы, получать информацию из первоисточника. Плюс люди настолько адекватные, что они воспринимают положительно все пожелания по развитию этого проекта. Значит, что вам предлагает этот проект, если вы заходите как рекламодатели? Ну, первое, конечно, это продвижение ваших роликов на YouTube. Это вы получаете живые просмотры, лайки, и сейчас вы получаете репост вашего ролика наиболее популярную на российскую социальную сеть, это ВКонтакте. Также вы можете раскручивать себя вконтакте я вот например сейчас этим э, активно начал заниматься то есть вы можете получать лайки собирать друзей, приглашать в свои группы все это вам предоставляет сервис Diamond Profit Center и конечно если у вас есть какой-то свой сайт свой одностраничник вы можете получать целевые просмотры и репост э, главной странички вашего сайта в социальную сеть контакт вот такие сервисы на данный момент предоставляет м, проект Diamond Profit Center. Но еще раз повторю: проект развивается. То есть, в ближайшее время появится возможность поститься в одноклассники Facebook и появятся дополнительные сервисы продвижения. Чем мне еще этот проект очень нравится? Дело в том, что во-первых, тут собрались интересные люди, активные люди. И проект такой всеобъемлющий. То есть, вы можете просто пройти бесплатную регистрацию в этом проекте и работать, участвовать в нем как работник. Вот посмотрите, видите? Я нажимаю на кнопочку "работник" и что я могу делать? Я могу смотреть видео, просматривать сайты, лайкать, подписываться, вступать в какие-то группы и за все за это вы можете получать либо живые деньги, причем проект советский, оплатят а как в зарубежных проектах, которые занимаются вот аналогичной деятельностью, либо вы можете э, работать за внутренние бонусы. И затем эти бонусы использовать на раскрутку своих проектов, своих роликов, сайтов и так далее. Вот. И у этого проекта замечательная реферальная система. То есть, друзья, я вот сам, скажем так, далеко не сетевик и никогда им, наверное, уже не стану, но реферальная система этого проекта мне настолько понравилась она настолько понятна и настолько щедра что но ну, я был очень удивлен то есть во первых посмотрите есть четыре варианта входа в этот проект причем вы можете войти э, на все четыре сразу то есть, все зависит от вашего желания и от того что вы хотите от этого проекта получать вот я сейчас вошел пока на три проекта вот 100 долларов пока еще у меня в перспективе в ближайшей перспективе как работает реферальная система? Вы приглашаете человека на платный пакет и как только человек регистрируется под вами и вносит деньги в проект, вы сразу же получаете 100% от внесенных денег вашим рефералам если он вошел на тот пакет, который оплаченный у вас. Ну, например, вы, вы вошли на десяточку, да, пригласили человека, и он тоже вошел на 10 долларов. Сразу же вы получаете себе на свой внутренний баланс 10 долларов. Ну, скажите разве это плохо плюс все вот эти вот доли оплачиваются один раз то есть не надо никаких ежемесячных платежей там и так далее вот проплатили пакет все спокойненько работаем в проекте двигаем свои ресурсы и спокойненько без фанатизма приглашаем людей которым это правда интересно зашел человек на платный пакет, вы сразу же получили денежку. а Чем еще мне нравится рефералка этого проекта, то, что она щедрая. Вот если сейчас кто-то войдет под меня на 100 долларов, у меня еще пакет не оплачен, эти деньги не пройдут мимо меня. Я просто получу сообщение, что вот под меня подписался человек на 100 долларов. Как только я выкупаю этот пакет, в компании Diamond Profit Center, я получаю деньги от своего приглашенного реферала. То есть эти деньги не уходят никуда, ни к вышестоящим, ни к нижестоящим. Эти деньги ждут просто меня, когда я там решусь войти на более серьезный пакет. Вот. Точно так же, если ваши приглашенные люди покупают какие-то рекламные пакеты на просмотры своих ресурсов, вы уже получаете 50% от той рекламы, которую заказали ваши рефералы в проекте. Все очень просто, все очень понятно. Поэтому, друзья, если вы хотите научиться раскручивать свои проекты, я приглашаю вас присоединиться к команде, которую я собираю вокруг проекта Diamond Profit Center, то есть вот к моей реферальной команде. Своим рефералом, естественно, я как всегда дарю подарки, и вот в этот раз я, наверное, превзошел себя по щедрости ну то есть решил не не отставать от щедрости проекта Diamond Profit Center, то есть я даю своим рефералов бонусов ну вот так вот порядка на 25 тысяч причем эти бонусы это бонусы которые наиболее актуальны то есть курсы по ютубу которые вышли в 2014 году курсы по приглашению рефералов регистрационные ролики вот с такой вот активной кнопочкой, которая вот сейчас мигает, у вас вступить в программу, вступить в команду, это тоже делается. И я, конечно, приглашаю всех своих рефералов каждый четверг, 8 часов, на свои вебинары, пока не посвящены YouTube. Дальше они будут посвящены вообще вопросам трафика. Вот. И всем, кто хочет делать красивые сайты, я раздаю лединги готовые профессиональные лединги, которые вы можете затачивать их под себя. Но о бонусах, а более детально о бонусах я расскажу в отдельном ролике. Значит, если вас заинтересовал этот проект, вы хотите раскручивать себя в интернете, пожалуйста, регистрируйтесь. Вот нажимайте на кнопочку «Вступить в команду», проходите несложную регистрацию. У себя на канале я выложу все ролики, которые вам потребуются для того, чтобы пройти регистрацию, оплатить пакеты. Все это будет. Вот, звоните мне в Skype, пишите, что вы мой платный, платный реферал, указывайте свои данные, и я вам сразу же вышлю бонусы. О бонусах отдельное видео, кому это интересно, нажимайте вот на кнопочку бонуса рефералом и смотрите, что же я выдаю своим рефералам. Значит, еще раз повторюсь, проект отличный, он мне нравится. Всем спасибо, до свидания.